Друзья, всем привет! Выбираем квартиру в жилом комплексе Мерката. Показываю туда дорогу по вашим просьбам. Это я выезжаю из бесплатной парковки сквера фестивальный. На ваших экранах улица Яна Фабрициуса. И с левой стороны парк Дендрарий. Давайте посмотрим, сколько же займет дорога до Мерката от Курортного проспекта. Сейчас я сброшу счетчик. Сейчас на ваших экранах жилой комплекс Наяна Фабрициуса 7. Он же Фабрициус, вот так же, так раньше называли. Долгое время имел статус проблемного дома. Но вот уже давным-давно все проблемы ушли. Он стоял такой незрачный. А сейчас спрос на него сильно вырос. У меня там есть несколько интересных предложений. Статус квартира, дом монолитный, двухподъездный. В подъезде 4 лифта, консьерж, закрытая территория. Там сделали красивое ландшафтное озеленение, детскую площадку, все в подсветочках. Многие из вас видели квартиру, которую я показывал в сторисе в ютубе и в сторисе в Instagram. Кстати, подпишитесь туда, если до сих пор вы не сделали, потому что часто я там показываю интересные квартиры. Заторчик здесь бывает, но не так часто. Благо, там можно выехать на дублер Куртного проспекта. В этом плане район Яна Фабрисуса очень интересен. В плане развязок, то есть в сторону центра Сочи можно уехать, как по Яну Фабрисуса в сторону Куртного проспекта, также в сторону Дублера. И на улицу Транспортная. Направо был поворот, по которому двигается автобус 94 маршрута, он едет в центр с правой стороны старая котельня и новая газовая котельня, вот в этом здании которое справа вроде как будет магазин пятерочка там офисные помещения в общем Альпика Групп привела его в порядок, то есть сделали реконструкцию если мы поедем прямо, там будет большой магазин магнит, магазин косметик, там рынок но мы сворачиваем направо. И там же развязка, дублер крутого проспекта С правой стороны есть пешеходный тротуар, выложенный брусчаткой. Слева пятачок. Здесь когда-то будет строиться школа. Здесь вот развилка. Если мы свернем направо, мы приедем к жилому комплексу «Золотой колос», «Бригантина», «Золотой ключик» и там же, собственно, санаторий «Золотой колос». Значит, смотрите, из недостатков. Это мы въехали уже, попали на улицу Метелева. здесь вот небольшой отрезок нет пешеходного тротуара. Но я полагаю, что он будет. Мы надеемся, что Альпика Групп эту дорогу заасфальтирует. Потому что жилой комплекс Мерката позиционируется как премиум класса дом. И вот как раз таки поворот Меркато. С левой стороны конечная 94-го была. Здесь дорогу, я смотрю, вот расширили, укрепили опорной стеной. Сейчас дорога выглядит непрезентабельно, но, я говорю, вероятнее всего ее заасфальтируют. И вот там вот осталось место, наверное, для пешеходного тротуара, скорее всего. То есть вот она горка, которую так все боятся. С правой стороны земли института не цветоводство. здесь никогда ничего строиться не будет. Кстати, институт сейчас реконструируют, то есть он будет красивый. Не такой пошарпанный, как раньше. То есть вот такой подъемчик получилось от курортного проспекта, где-то 2 километра 200 метров. И вот жилой комплекс Мерката на ваших экранах. Ну что ж, давайте будем смотреть что тут изменилось? Начну, наверное, с вида на море, я нахожусь на двухуровневой парковке, которая продается за отдельную плату. Море на самом деле здесь как на ладони, с правой стороны это жилые комплексы под названием «Виктория», тут есть кое-что на продажу, ну, значительно дешевле. Вот въезд в жилой комплекс «Мерката», вот так он выглядит, но ну, на самом деле получилось. Очень красиво. Это монолитные дома, как их позиционирует Альпика Групп. Премиум класса. Места общего пользования выложены брусчаткой. Привезли вот насаждение, пальмы. Все будет благоустроено ландшафтом, озеленением. Детскую площадку монтируют. Сейчас покажу вам все планировки. Ну, а по наличию и по ценам уже по телефону. Бассейн на финишной. Смотрите, здесь и детский бассейн переливной, и взрослый бассейн. В общем, будет на самом-то деле все очень круто. Да, задерживают, конечно, создачи, но... Тем не менее, ценник здесь очень и очень сильно вырос за то время, сколько вы ждете свои квартиры. Ну, а кто не успел купить, сейчас будет переплачивать. Ценник тут начинается сейчас от 180 тысяч за квадратный метр. Но здесь, конечно, более дорогой фасад, чем в остальных Домах Альпики Групп. Смотрите, тут вот все таким кирпичиком выложили. Первые этажи это коммерция, то есть тут будет спортзал. Ну, соответственно, всевозможные магазины. Зона барбекю. В общем, что тут говорить. Крутой дом. На полу керамогранит. Такой современный потолок, заходим в квартиру, общая площадь 62 с небольшим метром, она разлетайка, есть одна комната выходит на заднюю часть двора, она с балконом, будут перила как раз таки вот эта территория будет облагорожена зоной для отдыха, зоной барбекю и зоной для выгула собак. Двигаемся дальше. С левой стороны место под санузел, санузел с окном и видом на море. У него самая адекватная стоимость лежит плитка, ящики под кондиционер, окна рехал. Давайте покажу еще вид вот с торцевого окна, смотрите, прямой вид на море. Данная квартира стоит 11 миллионов 706 тысяч. Валентина, я очень надеюсь, что вы успеете ее приобрести. Ну а я перемещаюсь в соседний корпус. Сейчас вам покажу все планировки. Интересно, а на общем балконе зачем такой ящик? Пожарная лестница. Это я спустился на четвертый этаж. Просто здесь... Он полностью открыт в виде шоурума. Это первая планировка, да, 4К1, площадь 46,3, стоимость 8,565. То есть раз комната, застекленный такой вот лоджий. И здесь можно спланировать две комнаты. Здесь уже будет открытый балкон. Есть квартиры и выше, соответственно, по другой стоимости. Далее идет планировка 37,6. По цене 6,539. А, она продана. Так, это мы видели. Далее идет планировка... 35,7. Она продана, но просто, чтобы вы понимали, как выглядит бронировка 35,7 в сторону моря. У нас она без балкона, с застекленной лоджией. Следующая будет... Следующая будет 66,6. За 12,454. Она просто идеально планируется. И с этой стороны есть стояк, и с этой стороны есть стояк. Все комнаты с окнами. Комнаты будут немаленькие, правильной формы. Застекленная лоджия и балкон с ковными перилами. Двигаемся дальше. Дальше будет такая же планировка. Потом 35 метров зеркальная. Потом торцевая, которую вы тоже видели. Просто она с видом в другую сторону. В другой торец, скажем так. То есть ну, вид сильно от этого не меняется. Вот так вот. Дальше 37,4 и зеркальная 46,3. Лифта 2, а планировка 37,4, она с двумя окнами без балкона. Собственно, это все вот такая входная группа будет. Как вам жилой комплекс Мерката? Пишите в комментариях, я понимаю, там могут сейчас меня разнести, мол, задержки и так далее, ну так не я же задерживаю. Сам факт, что все сдается, кстати, документы будут скорее всего во втором квартале этого года. Вот как-то так, поэтому если вас интересует Мерката, звоните, пишите, с удовольствием вам помогу приобрести здесь квартиру из шахматки или от инвесторов. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.